Социальный капитал. Понятно, что есть биткоины, есть блокчейны, есть нефть, есть энергия, есть доллары и все остальное. Но на самом деле, ваша единственная валюта – это вы и ваш социальный капитал. Социальный капитал – две вещи. Виртуальное количество подписчиков, которые действительно вам верные. Реальные – это связи. Люди, которые о вас знают в реальном мире. И вот этому, если посвящать свою жизнь, вы не ошибетесь. Потому что здесь все в ваших руках.